Текст к этому треку я писал около полугода, вот как вышел Кадиллак, я так сразу начал писать э, текст на пародию, э, там э, такие рифмы, ну вы сами услышите, вы просто э, будете в шоке, потому что такие рифмы, это, это не наш год. Это не 2021, это 2030 минимум. Это новая степень в рэпе. Поэтому я вас искренне прошу поставить лайк, распространить видос, сделать под него ТикТоки, потому что ток это круто, и еще играть в Бравл Старс каждый день, ребята. Это полезно. Бля, ч я несу? <связывая> <связывая> Бравл <браво, связывая> Старс! <Стандартный. Stars! связывая> <связывая> и Stand off 2. Yeah. Е, е, е, Бравл Старс, бля, у, е, да, Бравл Старс, да, да, е, а е, пизда, пизда, Бравл Старс, Бравл Старс, Бра, Бравл Старс, Бравл Старс, я играю в Бравл Bra Старс, ты играешь в Бравл Bra Старс, поиграй, бля, в Бравл Старс, Бравл Старс, Бравл Старс это круче, чем Блин Старс. Да. Просто купи, просто купи, просто купи, Бравл, Бравл Старс бесплатный. У, я люблю Бравл Старс, да, потому что там, если он ч. Я люблю, блин, Бравл Старс, да? Потому что там Эль Прима. У. Я люблю, блин, Бравл Старс. Чё? Потому что там весь мой класс Уоу. Я люблю Бравл Старс. Yeah. Я не пида. Фу. Эй, заходи. Браул Старс со мной кадни. Да, я играю в Браул Что, я такой крутой, как Стас. Ой, я люблю Браул Старс. Что, у меня там третий час, третий час, третий час, третий час. Что? Ничего. И э, Браул Старс, я играю в Браул Старс. Бра у, бра меня там бра у меня там есть леончик, у меня там есть альбрима Браул Старс. Бра Бравл, Бравл, Бравл Старс да. Если ты не играл в Бравл, значит ты <свист> дурак Я, ай-яй, я. яй ай-яй, чё? Ничего, я играю в Бравл Старс, wow. Все играют в Бравл Старс uh. Я ЛД, я не Да, я играл в Бравл Старс чё? Потому что мой брат Старс yeah. Я люблю Бравл Старс Моргенштерн играл в Бравл Старс Да, е, yeah, yeah, поиграй со мной Бравл, Бравл Старс Я тебя, блин, разнесу um. Своим Лео, Леоном. Эль Примо, Эль Примо Жирные, Жирный, но тебе до спизды. Да? Потому что он крутой, а ты тупой Ч-Ч? Все, кто играл, блядь, в Бравл, Бравл А, тут, тут нельзя петь Да, ладно, ты подождем. тупой, что ли, совсем? Боже <клес> <клес> <клес> яйца почешу пока что чеши почеши. <клес> Все, кто играл, блять, в Бравл Старс, они крутые. Да, кто не играл, блин, в Бравл Старс, они тупые. Да, бра Бравл Старс, Бравл Старс, я играю в Бравл Старс. Поиграйте в Бравл Старс. Да. Бля, вам что сложно, вам что лень? Вы, блин, к Бравл Старс не имеете, блин, права. Сначала поиграйте, а потом обсирайте. Да, да, да. Бравл Старс. Браво, браво, браво, браво, браво, браво, браво, браво, браво, браво, браво. Нихуя. Браво, браво, браво, браво, браво, браво. Классная игра, кстати. Да нет, хуйня на самом деле. Ну а теперь я бы хотел вас попросить, чтобы вы посмотрели мы прошлое видео. Я очень над ним старался, и оно вышло очень классным, но его никто не посмотрел. Посмотрите, пожалуйста, моё последнее видео, дорогие подписчики.